Брата-братья, я знаю, что вы уже успели открыть новый пистолет-пулемет КСП-45. Я уверен, что вы уже и сборку на него нагибательную собрали. Но все равно, как ни крути, вы каждый раз приходите сюда, чтобы посмотреть, что на этот раз предложит Тушило, да и что вы услышали. Здарова, мужские мужчины, честно, мужики Крайне напряжно делать материалы и стрим в такую дикую жару Кстати, пользуюсь моментом и говорю огромное спасибо вот этим классным ребятам за монету на крайнем стриме так, значит, КСП-45 это пистолет-пулемет, который мне почему-то юмпик из пабга напоминает. Имеет специфическую стрельбу, а именно пушкарь стреляет бурстом по три пулечки за очередь. Но что самое прикольное, бурсты максимально быстрые и в принципе забегая немного вперед, хочу сказать, что пушка благодаря этому намного сильнее Чекома и Фараона. Хотя могу сейчас с собой же поспорить, ибо Фараон до нерфа тоже был нормас. Что? То, значит, еще нужно знать про новый пугач. Ну, во-первых, точно на него можно поставить только один какой-нибудь буст на дистанцию. Плюс еще тут добавлен такой параметр, как скорость пули. И знаете, мужики, играя в игру на движке Unity, самым потрясающим в мире сетевым кодом я задаюсь вопросом: зачем? А главное, нахуй. Ладно. Оставим это в покое, нужно чекнуть показатели с изменением урона. На этот раз я не буду париться, а то и так жарко на улице. И просто воспользуюсь классной шпаргалкой от балдежного телеграм-канала по нашей колдушечке. Помимо вот таких классных постеров, там еще много сливов публикуются будущих обновлений, постоянно проводятся конкурсы, да и промокоды сливаются на классненькие скины. А еще ребята специально канал открыли про Warzone Mobile. Кстати, Благодаря этому каналу я и материал тематически не так давно выпустил. Хорошо его пока что не заблочили, как-нибудь посмотрите. Ну а лучше залетайте в эти два телеграм-канала и участвуйте во всяких движухах. Ссылочку, как обычно, я вам в описании оставил. Итак, как гласит постер, урон сохраняется у нас до 15 метров. В голову прилетит 57, в грудь 47 и внизушку 34 единицы дамага. Если у вас бриллиантовый аим, то в принципе с одного бурста в грудь противники будут отлетать при условии, что все пулички залетят точно в цели. Следующая дистанция от 15 до 25 метров и тут значения очень сильно проседают. И это, кстати, к лучшему. Ибо и так у нас попрошечки стреляют. На уровне штурмовок, хотя с КСП разрабы немножечко позанимались. Следующая дистанция не очень актуальная для данного класса, но все равно вы ее посмотрите. Что значит мы имеем? Сохранение урона до 15 метров это на самом деле очень классно для ППшки. Исходя из этого я собрал две сборки, немного отличающиеся по своему характеру и темпу игры. Например, первая комплектация не предполагает баф дистанции и она заточена чисто на врыв. Берем удлин Отренённый ствол к бафу скорости пули. Хотя, с одной стороны, какая скорость пули может быть в клоузе? Короче, на всякий пожарный я взял, почему бы и нет. Быстрый приклад тут для улучшения параметра. Задержка перехода от бега к стрельбе. Кстати, рукоять красная сеть здесь тоже для этих задач у меня поставлен, Также я взял увеличенный магазин и лазер на бедро. причем именно этот лазер охренительно бустит кучность от бедра. С таким сетом можно и. И даже нужно играть на фул передовой. Не переживайте, с вами все будет хорошо. Главное, играйте суперподвижно. А не забывайте только грамотные перки подобрать, чтобы КДА не сливать. Это была сборка для самых отчаянных старовиголов. Я же немножечко предпочитаю с геймплей поскромнее. И поэтому в следующей комплектации я уже бустанул дистанцию. Мы помним, что первый раз урон меняется на 15 метров. Если повесить штурмовой ствол, то он первому отрезку накинет 3 метра и изменения уже произойдут на 18 метрах. Мелочь. Но приятненько все таки Остальные модули плюс-минус идентичные, кроме лазера от бедра. Его я снимаю, так как этот сет не такой агрессивный, как первый. За место него я возьму лазер на кучной стрельбы в режиме прицеливания. Хотя тут можно и поэкспериментировать. Еще вот что хочу отметить, брата-братья. Я играю с гироскопом, и отдача меня не парит. Если вы играете без гира, то адаптируйте сборку под себя. Можете дульники, рукояточки на вертикалку брать и... И тому подобное. Сейчас многие уже играют с КСП-45, потому что пушка достаточно бодрая, а в хороших руках суперсильная. Есть, кстати, интересный способ, как бороться против бурсты, да и остальных ганов. Я замечаю, что бурстовые ганы очень сильно не любят, когда их цель стрейфится. Другими словами, перемещается из стороны в сторону. Я не раз уже в материале говорил про потрясающий движок Unity и сетевой код. Из этого у нас вытекает и самое Лучшая рега урона Короче, господа, берите перк про и учитесь стрейфиться и желательно стреляться. Рега работает у нас крайне криво и велик шанс, что вы не отлетите на респаун-файте. Баллистика в колде у нас на печальном уровне, поэтому в эту ситуацию наш лучший друг как раз таки вот эти несовершенства платформы. Только сразу хочу предупредить, что <с> такая штука еще и против вас может работать, поэтому играйте с головой. Если тезисно, сейчас все поиграют с КСП-45 и обратно пересядут на p 90 или килл 141. Короче, бурстганы не всем приходится по душе. Нужно чуть больше умений и скиллуки, чтобы делать красиво и с ними отлично отыгрывать. Кстати, мужики, тоже делайте красиво и бабахайте кулаки, и подписку на данный киноканал. Да и в комментариях пишите, как вам данный пистолет-пулемет. Будет он метой в этом сезоне или не будет. И на пацанов из Телеги тоже подписывайтесь, там супер классный контент. Ну а я угнал-погнал. С вами был Лагнянский. Все только начинается.